Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале «Вкусные рецепты». В этом видео вы узнаете, как очень просто приготовить котлеты из гречки с грибами. Наступил 40 дневный Великий пост. Это особое время для верующих, сопровождающееся обязательной молитвой, духовной работой и добровольным воздержанием от некоторых видов пищи.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 панировочные сухари, растительное масло. Обращаю ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео, там же находится и подарок для вас. Начинаем с того, что варим гречневую крупу до готовности. Морковь трем на крупной терке и обжариваем. Лук режем кубиками, также режем грибы и обжариваем вместе, пока не испарится вода от грибов. Сильно зажаривать не надо, иначе фарш получится сухим. Затем добавляем овощи и грибы к гречневой крупе и хорошо перемешиваем. Чтобы легче было формировать котлетки, немного пробиваем фарш блендером. Затем формируем котлеты и обваливаем их в сухарях. Обжариваем с обеих сторон до золотистого цвета. Подавать к столу такие котлетки лучше с овощами. Желаю вам приятного аппетита!